Мои голубчики, мои голубчики, у превосходно. Так, сколько у нас за 3 часа? У нас есть 100 рублей от данного моего голубчика или голубушки, подписчика. Плюс доллар кто-то прислал, тоже плюс 3, 7. И плюс 100 рублей. Опа это у нас сейчас сейчас у нас 1832 вот счет 226 рублей спасибо вам друзья ну что давайте посмотрим получится ли у нас насобирать еще плюс 200 рублей до Семи часов вечера. По Киеву. Спасибо вам, дорогие мои. Храни вас Бог.